Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я расскажу о том, как использовать таймеры в Qt. Итак, запускаем среду разработки Qt Creator, создаем новый проект, я назову его Qt Timer, выбираем папочку для проекта, далее выбираем базовый класс главной формы, нашего проекта. Завершить. И попадаем в редактор кода. В Qt таймер реализован через класс Qtimer. Итак, нам надо подключить его. Timer. Теперь мы можем создать объект Timer, Что мы и сделаем. Даем его... Таймер. U.Q. Таймер. Cool Указываем в качестве родителя главную форму. И можем запустить наш таймер. Для этого используем метод start. Здесь мы можем указать периодичность срабатывания таймера в миллисекундах. Давайте установим 500, то есть полсекунды. Итак, что же делает объект QTaimer? Объект QTaimer при запуске э, начинает каждые полсекунды генерировать э, то, или испускать сигнал. Э, сигнал тайм-аут. Для того, чтобы это как-то использовать, нам достаточно создать соответствующий слот и связать сигнал со слотом. Давайте это и сделаем. Переходим к объявлению класса основной формы. Добавляем секцию Public Slots и объявляем наш слот. Пусть он называется onTimeout. Параметров никаких нету. Идем в файлы реализации и Теперь мы должны как-то показать, что наш таймер работает. Ну, давайте на форме создадим ярлык. Создадим ярлык. И пусть при срабатывании таймера он принимает каждый раз какое-то новое значение. Допустим, случайное, целочисленное. Тогда мы должны написать coolLabel.setText и используем статический метод класса coolString. Называется он number. В качестве аргумента можно передавать э, численные типы различные, мы будем передавать значение функции RAND. 10. И, наконец, что мы должны сделать перед запуском, это связать коннектом, связать наш таймер. Таймер. Сигнал. Сигнал. Сигнал тайм-аут, как я уже сказал, с слотом основной формы Timeout. Тайм Слот. тайм-аут. Все, мы можем запускать приложение. Сохраняем. Нажимаем Ctrl-R. И смотрим, что же получилось. И мы видим, что действительно каждые полсекунды значение случайным образом меняется. Давайте теперь какую-то осмысленность добавим в наш пример. И будем выводить не случайные числа, а, допустим, текущее время. То есть это получится часы. Так. Мы должны подключить QTime для того, чтобы использовать объекты QTime. И у класса QTime имеется статический метод current time. Мы сразу же можем привести его э, к строковому виду и добавить в качестве значения нашего явлыка. Давайте посмотрим, что получилось. И мы видим, действительно отображается Время. Также мы можем, конечно, подключать любые другие слоты, сколько угодно сложные. В них можем делать совершенно разные вещи. Ну, давайте, например, будем динамически создавать новые ярлыки. Cool. Label. Label. New cool label. В качестве родителя опять-таки указываем э, главную форму, при удалении которой, соответственно, будут удаляться и все ярлаки. Нам об этом заботиться не нужно. И давайте пусть. Э, еллыки выводят время своего создания. Текст. И мы можем скопировать просто вот этот кусочек. Однако, э, сейчас, при запуске, мы ничего особенного не увидим, потому что э, все еллыки будут создаваться на одном и том же месте, перекрывая друг друга. Поэтому давайте э, сместим их случайным образом друг относительно друга. Для этого можно использовать метод setGeometry. В качестве параметров этого метода можно задать координаты левой верхней точки еллыка. В нашем случае это будет rent. Uh, this width на uh, ширина uh, в качестве координаты по uh, Y and this height height height uh, и размеры. Пусть будет 100 пикселей. И, наконец, мы должны показать наш елык методом show. Давайте посмотрим, что получилось. Вот мы видим, действительно создаются каждый раз новые елыки с э, отображаемым. Время своего создания. Ну и давайте для красоты теперь, например, вместо э, текста, да, э, будем выводить картинку. Э, объект елыка позволяет показывать также картинки. Для этого мы, нам необходимо подключить еще один класс QX map И вместо указания текста мы вызовем метод setPixMap. И в нем создадим объект PixMap. Здесь нам надо указать имя файла. Я Подготовился и у меня есть картиночка такая, смайлик злой. Сейчас скопируем его и мы можем указать. Он называется face angry. face angry. Так. И давайте еще э, поварьируем размер данной картинки. Это можно сделать используя метод scale to height, допустим, да, то есть масштабировать по высоте. И здесь опять-таки вызовем функцию rand. Пускай будет у нас 80 плюс 20, то есть не больше 100 пикселей, которые мы указали. Итак, запускаем. И мы видим, действительно появляются наши смайлики, причем разных размеров и в разных частях нашей главной формы. Причем вот я меняю размеры, и они начинают появляться в новых местах. На сегодня все. Спасибо. До свидания.